Всем привет всем моим подписчикам и тебе случайный гость моего канала. Сегодня я решил записать видео, в котором я расскажу вам и покажу еще один способ, как запустить игру Warface, который помогает лично мне. Но э, поможет ли он вам, Сто процентов я вам гарантии дать не могу, поэтому пробуйте, вдруг у вас получится. Давайте я вам покажу, что у меня игра не запускается, а потом уже вам покажу, что нужно сделать, чтобы запустить. Запускаем от администратора. Как вы видите, потеря соединения сервера. Давайте я еще раз попробую запустить. Видите опять, потеря соединения сервера. Что я делаю, чтобы запустить игру Warface? На панели задачи, где кнопка мини-пуск, поиск Windows. Нажимаем левой кнопкой. Здесь нам нужно ввести проценты, дата, проценты. Вот у нас... Папка с файлами, открываем ее, заходим в папка Updata. здесь нас интересует папка Local, открываем ее, в папке Local ищем папку Mail.ru, открываем, открылась папка Game Center, открываем, и здесь нас интересует вот этот файл Chrome, открываем его и смотрим содержимое данного файла. По умолчанию, вот как видите, у меня стоит нижнее подчеркивание 0 и в скобках 0. Если по умолчанию у кого-то будет такое же самое значение, значит у вас, скорее всего, этот способ запуска варфейс получится. А у кого по умолчанию стоит здесь трехзначное число, значит запустить, скорее всего, не получится. Что я делаю? Я просто сюда ввожу 400. Да И обратите внимание, чтобы на панели задач не был активный игровой центр, то есть выйдите игровым центром с панели задач и нажимаете закрыть и нажимаете сохранить. Если у вас вы забудете выйти игровым центром с панели задач, у вас сохранение не получится сделать, поэтому обязательно выходите, нажимаем сохранить и давайте проверим Сохранились ли у нас нули. Вот, нули у нас сохранились. Давайте пробовать запускать Warface от администратора. Вот как вы видите, игра загружается, все загрузилось. Просто добавил 4 0. Ничего не делал абсолютно. И как вы видите, игра запустилась. Давайте посмотрим, что у нас случилось с тем файлом, который мы поменяли. Так, этот я закрою, открываем. И как вы видите, в конце у меня изменилось на 380. И игра у меня запустилась. Попробуйте запускать игру Warface этим способом. Если даже получится запустить одному человеку игру Warface, значит не напрасно мною было создано это видео. Повторюсь еще раз, у большинства э, людей не будет запускаться э, игра Warface этим способом. Спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.